Привет всем, кто смотрит это видео. Очередной день и за моей спиной вы можете увидеть площадку, на которой я хотел сегодня потренироваться. Но так случилось, что Единая Россия закрыла все входы в этот парк. Квер, я не знаю, где много разных турников, брусьев, где площадка для Скейтбординга, то есть создается впечатление, что никто в Единой России не хочет, чтобы ребята занимались спортом в свободное время, могли открыто приходить на обычной площадке и заниматься. Такая ситуация, мне непонятна и было бы интересно, как они прокомментируют, почему такой замечательный спортивный объект, на который, видимо, было потрачено очень много денег, учитывая количество конструкций здесь. Видите, там еще стадион в центре, еще справа какие-то конструкции, слева конструкция. Закрыт. Очень интересно. Ну, как бы то не было, придется искать другую площадку, у что-то вроде есть по и заниматься там. А жаль, а жаль. Ну что ж, я нашел неподалеку здесь другую площадку. Она выглядит совсем не так, как выглядела предыдущая, верно? Но других вариантов для тренировки у нас нет, поэтому будем заниматься здесь. Очевидно, такая площадочка, не знаю, детская, не детская, но очень странная и по высоте, и вот это, например, для чего сделано, для австралийских ЕС. Очень странные проекты. Бы очень интересно узнать, чем руководствовались их создатели, которые, видимо, сами никогда ничем не занимались, потому что если сейчас хоть чем-то заниматься он такую ерунду придумывать не будет. Никогда. И это печально. Ладно. Сегодня новая техника. Первая неделя, первая, первая вторая. вторая продвинутая техника. Перемещение в пространстве. Она немножко посложнее, чем техника с паузами. По времени будет занимать у вас примерно столько же. Может быть, даже меньше, потому что выпады будут идти прям динамично. Не так, что сначала на одну ногу все, потом на другую. Нет, будут идти динамично. И это позволит сэкономить немножко времени. Ну, как вариант, как вариант. Можно делать, конечно, на одну. Нет, нельзя. Надо, надо делать смены, чтобы было перемещение. Вот. Пишите свои впечатления. На самом деле, по мне, так это вот как раз посложнее чуть-чуть, чем паузы. Соответственно, она и стоит второй. Вот. Какие дела? Что? Что мне еще сказать? Я расстроен. Я расстроен, что мне не удалось на той площадочке необычной позаниматься, потому что я думал, что-то новое будет. А в итоге опять старая фигня какая-то. Вот всегда так. Ладно, я, я все, разминаюсь и записываю. Вот так вот прошла тренировка В паре мест я немного ошибся со счетом. На выпадах я вначале думал делать их перемещаясь по квадрату Но быстро понял, что это не вариант Поэтому вернулся к первоначальному Как их нужно делать, варианту Ну и пара мыслей Во-первых, как я уже сказал Убедитесь в том, что поверхность, на которой вы будете тренироваться, делать выпады, перемещения в отжиманиях, она ровная Чтобы ненароком вы не поставили руку ногу на неровную поверхность и не подвернули себе что-нибудь Особенно в полу это может произойти Второй момент в выпадах, когда вы делаете, чтобы была прям чувствовалась нагрузка то старайтесь вжимать себя ведущей ногой, то есть когда вы идете вверх, когда вы разгибаете ногу старайтесь вот весь держать на ней, чтобы на ней была больше нагрузка и не отталкиваться задней ногой Таким образом, вот, балансируя развесовку, вы можете увеличить, мешать нагрузку на переднюю ногу и, соответственно, упражнение будет либо больше чувствоваться, либо меньше чувствоваться. Заднюю ногу переставляйте, старайтесь, вот вы уже полностью выпрямились на одной ноге, и тогда уже переставляйте заднюю в другую сторону, а не так, чтобы эти движения были соединены. Это тоже усложнит упражнение. В отжиманиях вроде все просто. В подтягиваниях на квадратном сечении перекладины очень неприятно перемещаться. На кругу куда приятнее, и желательно, конечно, иметь... Достаточно длинный перекладчик, чтобы вы могли хоть где-то передвигаться, перехватываться. Вот, что еще? Вроде, наверное, все. Меня опять бесит эта переменчатая погода, потому что вчера был минус 5, сейчас плюс 3. Я оделся на минус 5, минус 7. Мне дико жарко. И, блин, меня это раздражает. Вот это вот перепады. Хрен угадаешь, как нужно им надеться, чтобы было комфортно заниматься на улице. Вот, поэтому смотрите всегда на градусник за окном перед тем, как будете выходить, если вы тренируетесь на улице, а не дома. Если дома, то там всегда комфортно, комнатная температура. Ладно, новую технику я вам показал. Надеюсь, она вам понравится. Увидимся завтра на новой тренировке. Вторая неделя продвинутых техник пошла. И еще две техники у нас впереди после этого. Будет интересно.